Я не маньяк ничего такого я просто с работы иду так. скажи что-нибудь просто ты просто ты так замерла mm. типа Че вообще такое происходит? Да, Тут есть. пакеты да. нужно вообще вы, выронить для полного ну, театрального давай. этого. Миги, да? Да? да, Вот, ну слушай, на самом деле я шел туда и встретил, смотрю. Прикольная девушка, нужно пообщаться с тобой. Ну, вот. к подруге Слушай, ну Уезжай. подруга вообще, ну б... уезжает, куда она уезжает? Я уезжаю, Про из другого города. Откуда из... ты? Из Минска? Нет, в Москве. Откуда я? алик -бузуров. Есть что на головке, Просто. Не знаю, где где, где, где. Черного... Ну блин, это по Челковскому шоссе. По-моему, вроде вроде рядом где-то с Орехово-Зуево. Ну, точнее Орехово-Зуево Орехово где-то. Ну тоже Север и Восток. Я не разбираюсь, это горько. Не разбираюсь, ты че? Да. Слушай, ну то есть, а ты здесь закупилась, да? Просто приехала закупилась? Нет, с работы, да. А где ты Не, ну ладно, ладно, просто интересно, слушай. Что слушай, ну, ну а почему? Почему бы и нет? Вот там ну, Секретно. Вот я тебе рассказал. Потому что ты в работе в ремиде <свят> Вот, ну нет, это на самом деле хобби такое. Ну, то есть это меня снова, ну, я учусь. Вот. Ну, в универе. И еще подрабатываю. Ну, то есть Правильно такая делаешь. штука. Слушай, вообще долго здесь, Не вот нет, в этом торговом центре будет? Я просто смыться хотел. Мы сейчас просто уезжаем, мне дома надо быть через, как бы, ну, через, э, через сколько минимум да. через три часа. Мне ехать два часа. Два часа? Да. А, ты, ты, ты откуда уезжаешь вообще? С Курского вокзала, вот, рядом. А, я понял. Я да, понял. Я, собственно, у меня подруга комнату пошла, вот за них. А, было. я понял. Ну слушай, знаешь что? Давай, короче, такую штуку сделаем. Я возьму твой номер. И если вдруг, я, я тебе звякну, если вдруг все сложится, то мы 8 чай попьем, Все я нормально. Кажется, есть мужчина, как бы. Не Какой? Один. Не один? Да. Ну будет еще один. Ну давай, восемь, девять. Окей, ну слушай, я говорю. Да, ну, блин, как тебе заговор вообще? Алина. Странно, да. Слушай, Алина, я Ваня? Нет. Давай. Нет, давай вот так вот. Привет, слушай, стой, подожди. Подожди буквально минуту. Сейчас вот идет. А, блин, я шел туда смыться. Вот. Я на самом деле все нормально. Я на работу иду, я в Вот. А, блин, я думал. Ну, короче, понравилось мне. Я пообщаться с тобой решил. Меня Ваня зовут. Чай. Блин, шишарь такой, как у бабушки. Я бабушка связала. Я сама купила. Да. Вот. Нет, ты, блин, ты как-то боишься, слушай. Типа смоешь грима какой-то страшный или что-то такое. что, спешишь? Куда ты? Ты, наверное, сейчас закупаешься чем-то здесь, в зиме. Хотя вроде куртка теплая. Вот. Детишек тут не приведу. Вот. Ну ладно. Вот. Блин, акки. Слушай, я не, я не знаю, что обычно в таком говорите. Я просто из образа еще не вышел. И, и, знаешь, знаешь там. Что-нибудь такое. А, вот. Ты, ты вообще учишься где-нибудь? Если, я если ты работаешь, да, кем? Ну, Сложно объяснить. Да. Это очень серьезно слышится, ну, слышится Как, как бы такой серьезный человек сидишь там в офисе, да? <laughs> да? да вот, ну слушай, блин, ладно, давай, давай так сделаем. Ты здесь долго еще будешь, Маш? Ой. Кать, я час. час. А так сделаем эти я, запи... я смоюсь я запишу твой номер и позвоню тебе в течение часа хорошо и если что мы посидим просто чаю попьем пообщаемся и, и узнаем друг друга окей все отлично а ну давай запиши сама я просто не, не понимаешь короче Че, я тебя гуданул просто? Не удалось дозвониться. Нет. Не дозвониваешься. А, тебя забывал с этим ключом стадастом, и с этим, короче, проблемы. Да, ну, тебя, наверное, пришлят отчаянно быть. Да, ну, с... я А. Ну все, ладно, слушай, давай, удачи, ты не бойся Что меня так. <смех> я, я, короче, и шел смываться сейчас, э, смывать грим, вот. А, короче, ты мне понравилась, животная такая, вот. Все? Не, не все. Хорошо. Я вообще с тобой хотел, но ты, наверное, работаешь, я тоже да. вот в работы. Давай ты мне просто скажешь номер, да. я... номера так не встает. Ну ты просто проговори, я запомню. Я я вконтакте не умею писать. Я, я, не, умею писать. я не умею, правда. Ну, блин, тогда не знаю, Слушай, не, я нормальный, короче, без грима, красивый. Я вконтакте посмотрю фоточку, почему? Пойдем вниз, а то я типа, потому могу так стоять. А, я понял, понял. Давай придем. Почему? Нет, я тебе я, я не говорю про направо и налево. Мне. А, ну да. Потом встретимся и пообщаемся. Давай в контакты впишемся. Я там не буду ничего, я не думал, что я там всех игнорирую, так всех а, Я просто, блин, я очень не люблю контакт. Не, ну в принципе, ладно, давай. Но, Все. смотри. Ну пофиг, короче. Не здесь, я зашел, чтобы знать. Короче, давай. Шеф? Давай вот здесь. И там есть туалет есть? Угу. Здесь здесь. есть. Мне Все. Вот Все, давай, удачно тебя отработать. Подожди, ты мелкаешь? Давай, скажи я... так. Ну, как-нибудь панормально. Давай так. Я Мя... Все, Пока. ладно, давай. Удачи. своим Нет. Нет? Не было такого. Вот. У вас просто была моральная победа. Да, вчера, вот, вчера вот, тоже были по футболу. И там э, за другой институт девчонки болели, вот. И одна впервые там попытка мне, Саш, что ты делаешь?